Есть большая разница в воспитании мальчиков и девочек. Вы, наверное, слышали такую фразу, где сказано «женщинами рождаются, а мужчинами становятся». Да, слышал. Да, вот это вот, это вот такая принципиальная фраза, потому что мужчину надо ставить, мужчину надо делать, а женщина рождается сразу. Девочка еще кое-как ходить может, но она уже мамины туфли примеряет, губной помадой, все разрисовывает, у нее все это уже есть. Мальчиков, сыновей воспитывают не отцы, в первую очередь, а матери. Вот это многие э, не понимают, и вот вот ты отец, ты плохо воспитываешь, ты не воспитываешь сына, не занимаешься им и так далее. С мальчиком мама должна быть не мамочкой, а женщиной. Мама-женщина, мама-женщина, а не мама-мамочка. Представьте, как женщина встречается с мужчиной, как она с ним разговаривает, как с ним общается. Вот так надо с мальчиком с раннего детства общаться. Даже когда он еще лежит в пеленках, уже надо к нему обращаться, как мужчина. О, какой мой мужчина растет, такой замечательный. И при этом чувствовать себя именно женщиной. Не мамочкой, которая его вот опекает, которая пествует, а именно женщиной. Вот это, может быть, трудно так понять сразу, но если вы к себе прислушиваетесь, вы прислушаетесь, вы поймете, что такое быть женщиной. Так вот, именно так надо относиться к сыну всегда. Утром встали, выходите из спальни, выходите сразу женщиной. женщине. Как бы его пригласили. Не просто там, а ну иди завтракать там, или... Вы к нему обратитесь по имени, обращаться к нему полным именем. Не зайчик, пупсик и так далее, а именно полным именем. Обязательно полным, не сокращенно. Он должен чувствовать к себе уважение от женщины. И вот так вот каждый шаг, каждый элемент. И тогда мама может воспитать мальч из мальчика мужчину даже без мужчин. Даже если нет рядом отца, кстати, да, это тоже был актуальный вопрос. Мало того, мальчика с самого раннего детства надо учить трудиться. Помните, мы сказали, что мальчиками, мужчинами становятся. То есть он должен уметь трудиться с самого раннего детства. Вот может на стульчик залезть, около раковины встать, может там под, под водой посуду мыть, пусть моет. Бьет но пусть моет. Это, это его навыки. Может веником что-то там изображает, что он подметает, пусть подметает. Может пылесос уже таскать. Пусть таскает. То есть каждый его возраст должен включать все новые и новые обязанности по дому. То, есть, то да, есть это разве не девичьи обязанности, вот то, что вы говорите? Нет. Нет. Нет. Нет, мы о девочках поговорим позже. Я говорю о мальчиках. Дальше он растет, мусор выносить, там прочее. Там, дальше подрастает уже в старших классах все электричество в доме на нем, там лампочки, розетки, прочее, прочее, прочее, утюги, все это его. И тогда он должен к окончанию школы руками все уметь делать. Это обязательное условие, потому что одно из условий становления мужчины это уметь трудиться. А это значит, что он должен набрать навыки самые разные. Все те, которые есть в доме, вот элементы труда, он должен это освоить. Вот это воспитание мальчика. И действительно, к нему надо требовательно относиться, даже иногда жестко, но это должна, если мама это делает, если отец, это одно, он может там по-своему, а мама должна как женщина к нему обратиться, ну ты же мужчина, ты, ты почему так себя ведешь? Ты же мужчина. Неужели ты этого не сможешь сделать? То есть, понимаете, вот слово мужчины от мамы и женщины должно звучать регулярно. Это вот, mm -hmm. Понимаете? как, кап, кап, кап. Еще раз говорю. Называть полным именем, как можно чаще произносить слово мужчины и заставлять трудиться. Он должен все уметь. Уметь готовить. Все это тоже он должен. Вот тогда вы получите на выходе классные овощи.